всем привет меня зовут макс край мудрый высказываниеоснов он э -э никогда не иметь дело с тем кого вы точно расслышали я же тебе говорил это те люди которые тем что подстрекательно можно так схоже сказать и, -и, -и по-другому в общем то есть такое пословица дела вот и... Если что-то упустил, не упускай урок из этого. Если ты реально что-то упустил, не пускай урока, ведь он тебя научит. Например, ты сейчас карате то занимаешься, вот потерял ты или изучил ты какой-то новый сайт, и получается, что у тебя новый урок и не упускаю его. коротко если вы не хотите испортить себе жизнь держитесь подальше от тех кто уже испортит свою это тоже такое мудрое высказывание, мудрый совет для того чтобы не идти исправить свою ошибку не идти а к человеку трогать еще, который еще не исправил свою ошибку. Видите, за дим то фон дым прямо в облаке поднимаемся. Как вы думаете, сейчас я выше неба или же я на земле? Напиши в комментариях. Да, сейчас интернет без, точнее без интернета можете прямо сейчас посмотреть ладно давайте потом э, пока что можете подписаться поставить лайк э, дальше у нас если хочешь изменить то что никогда не имел тебе придется делать то что ты никогда не делал знаете такое слово ну, прям то что ты делал то что ты не делал делай то что ты хочешь и то что будешь делать тоже такое высказывание от меня честно поэтому использовать тоже полезно помните обогащаясь часы своего доступа до вы те теряете время зря плодотворная работа немыслимая без полноценного отдыха самый великий идея посещает нас именно в часы расслабления. Это кстати очень важно. Поэтому запишите себе не в начало, а потом уже можете уже напрягаться, если вы слишком расслаблены. Дальше. Берите свое время, учитесь говорить нет. Умейте расширить. Умейте решительно. Умейте решительно говорить нет. Малозначенным делом придется вам силам, придется вам силам сказать да чему-то не тоже полезный совет. Я не говорю, что вы должны вести себя так, словно каждый день последний. Нужно вести себя так, как будто каждый день единственный. Вот так вот. Всем за -все просмотр, с вами был Макс Прайм, заражились от мотивации. На новом фоне, наверное, будет у нас такая новая тима, потому что мы сейчас в укрытии от э, войны. Но если будет продолжаться, то у меня скорее всего тоже снова уедем откуда-то. Куда будем уезжать от России, не знаю. Поэтому остановитесь и дайте нам жить. Да? Такой девиз. Пока.